Всем привет! С вами Виктор Бандолет, автор блога victorbandolet.com, автор курса «Думать и действовать как топ-лидер за 30 дней» и автор онлайн-марафона «Как стать богатым за один год и неважно, чем вы занимаетесь». И это следующее видео к нему. В этом видео я хотел бы поговорить о таком качестве, как гибкость. Все из нас хотят, чтобы нас любили, чтобы нас признавали, хотят, чтобы любила то общество, которое нас окружает, и признавала, так как 50% всего нашего успеха зависит от того, с кем мы общаемся, признают ли нас, поддерживают ли нас. И самым маловажным качеством, даже самым важным, ну не то, что самым важным, одним и самым важным качеством в человеке должна быть гибкость. Но, ребята, не путайте гибкость с податливостью, да, гибкость — это то качество, благодаря которому вы можете подстраиваться в любой ситуации, в любом окружении, при любой возможности, в любой ситуации. Но преобладая самоуважением, самооценкой и своим мнением, вы никогда не должны прогибаться под кого-то, Никто не любит подхалимов и те, кто соглашается с чужим мнением. У вот всегда должно быть свое мнение. Именно гибкость гибкость это то качество, которое помогает при тяжелых ситуациях, при любых сложных либо спорных ситуациях быстро рассмотреть все адекватно. И логическим способом э, найти э, выход из этой ситуации, не поддаваясь эмоциям. Вот это самый главный момент в гибкости. Именно это качество многих людей, преуспевающих людей спасало от банкротства в их бизнесе. Э, многие знали, что Генри Форд был э, неспокойной такой личностью. Э, грубой иногда даже, несмиренной, и именно э, гибкость его жены Клары э, помогала разруливать, как говорится, многие проблемные ситуации в его жизни. Так что, гибкость других людей тоже очень может вам помогать в жизни. А, также вот как президент Банка, Банков Америки, Калифорнии э, говорит, что Именно четыре качества должно быть, когда они берут человека э, на работу при собеседовании. Это лояльность, надежность, гибкость и э, своевременное правильное э, выполнение своей работы. Также чувство юмора – это одна из составляющих гибкости. Этим качеством хорошо владел Авраам Линкольн, когда именно чувством юмора он подавлял тот негатив и то напряжение, которое накаливалось у него в кабинете, когда собиралось очень много людей, и они разрешали какие-то сложные моменты. Чувство юмора должно тоже присутствовать. И Признавание своих ошибок – это тоже является качеством гибкости. Если бы мы не признавали своих ошибок, мы бы не могли говорить э, в определенных моментах «да, я был неправ». Э -э, гибкость – это тоже признавание своих ошибок. Итак, давайте перечислим, что мы подразумеваем под гибкостью. Это э -э, быстрый анализ э -э, обстоятельств и принятие, объемливающее решение, не поддаваясь эмоциям. Это чувство юмора, это э, признавание своих ошибок. Это также э, тот момент, когда ваш успех именно зависит от того, как вы четко смотрите на свою жизнь и э, можете анализировать всю свою ситуацию и быстро при, принимать решения не равняясь, плохая ли эта ситуация, либо хорошая. Вы просто адекватно смотрите на вещи и просто двигаетесь дальше. Я верю, что это видео было вам полезно. Ставим лайк, подписываемся на мой YouTube-канал, чтобы первым быть в курсе дел всех новых видео. Делитесь с друзьями, неважно, где вы это видео смотрите. И внизу именно для предпринимателей сетевого маркетинга есть курс «Думайте действовать как топ-лидер за 30 дней», забирайте его бесплатно. С вами был Виктор Бандалет и до встречи в следующих видео.